Всем привет, с вами Макс Ряпьев И сегодня мы вновь с Люхой приехали И показать вам объект недвижимости Начинаем мы с моря, но рассматривать мы Сегодня будем с вами жилой комплекс Мерката У нас будет такой общий обзор Но начнем мы конечно с жемчужины Ради чего мы все едем в Сочи, это Черное море Мы находимся сейчас на районе Светлана Низ, отсюда мы с вами поедем Туда на Мерката, посмотрим инфраструктуру Сделаем такой полный обзор плюсов-минусов Какая территория нам встречается по пути Расскажем про район, расскажем про все но здесь я, наверное, хотел бы отметить, что именно отсюда стартует сама набережная Сочи. Сейчас она, может быть, конечно, выглядит как-то не очень казисто, но она э, перестраивается. И вот, например, в центре Сочи, вон там вот, у нас есть пляж-маяк, который действительно очень хорошо сделали. И вся набережная будет продляться вот сюда. Народ загорает, кайфует, погода сегодня хорошая. Если что-то у тебя добавить... Можно, в принципе, прогуляться до маяка и показать, как он сейчас... Это просто, ставим, просто очень просто долго, отставим, да. Ставим фотографии. Маяк действительно хорошая набережная. И Смотрим. до нее здесь 10, 10 минут. Но она будет вся полностью она здесь. Полностью. Да. да. Хочу еще сказать, что на набережной есть действительно хорошие ресторанчики, есть вся инфраструктура, то есть для курортной жизни, например, здесь действительно можно хорошо ее как-то разнообразить, кайфовать, наслаждаться морем, хорошей погодой, а видом. Да. Ресторанчик с пожалуйста, очень вкусно, можете его посетить. Здесь мы не будем сейчас заострять с вами внимание, потому что Мерката это больше не курортная такая недвижимость, это именно недвижимость для жизни, для эстетства, для наслаждения, для интровертов, можно так сказать, потому что там обособленный комплекс. Но море как бы здесь находится рядом. Давайте поедем уже... 4... Yeah, почему мы, собственно, начали отсюда, чтобы показать вам, что ехать отсюда до нашего комплекса всего 10 минут. Меньше. 4 минуты я ездил Ну, это я раньше. с тропками учитываю. Ну, вот сейчас заедем просто и посмотрим, и по пути уже поговорим. То есть... Uh, как долго добираться, никаких проблем нет. Человек загорает, кто-то уже ножки мочит, кто даже купается. Ты еще не я пока нет. Вода, кстати, холодная, примерно там градусов может 15 сейчас. Вот. Можете, конечно, попробовать. Также в Сочи очень приятно, что начинают заходить такие маленькие лавочки, очень атмосферные, с конкретными товарами. То есть здесь вот фрукты продают, здесь вот кофе делают и мороженое с круассанами. То есть, если раньше мы с вами видели какие-то большие магазины, в которые ты заходишь, то сейчас, как-то знаете, вот все уходит в такие как бы локальные индустрии с очень крутым качеством и с очень крутой концепцией. А вообще мы находимся на районе Светлана-Низ. здесь так называемый золотой треугольник. Это Панорама-парк, это Волна, Миллениум Тауэр, там чуть дальше Покровский. Уже запустили, да. И мы с вами стартуем отсюда. На машине прокатимся, посмотрим, как добираться, сложно ли, не сложно ли. А едем мы с вами вверх микрорайона Фабрициус. Сразу, наверное, хочу сказать, что единственный такой, наверное, минус у Мерката, прям реально единственный, это его дорога. Вы ее сейчас увидите, но все плюсы, которые там будут в дальнейшем, они просто перечеркивают все так как там на ну, территория очень крутая, очень красивая, очень крутые виды открываются с квартир. Сейчас все увидите. Едем с вами так по микрорайону Светлана Низ. Улица да, вот сейчас у нас 15 градусов, время 13.04. Посмотрим, что у нас встретится на пути. Оценим трафик, сложно ли добираться. Просто очень много говорили людей, что меркаты находятся далеко. Сложно добираться, но вот я вам хочу сказать, что у меня есть электросамокат полноприводный, и я как-то даже снимал ролик, когда его только купил, что до Мерката можно абсолютно спокойно на нем доехать. В горку, с горы никаких проблем нет, и занимало это что-то в районе 10 минут. Кстати, сегодня пятница, сейчас пик сам, поэтому... Ну, не против, совсем еще час пик, быть. ну да. Но как бы здесь на самом деле никогда какого-то лютого движения нет, за исключением спецпроездов. Потому что вот мы сейчас с вами выезжаем на курортный проспект. На курортном проспект это федеральная, по сути, трасса, по ней возят первых государственных лиц. Иногда случается так, что дорогу перекрывает, можно встать. Но сейчас вот у нас заторчик из-за сломавшегося таксиста. Но тем не менее. Нижняя часть дендрария, кстати, вот это Мы с вами его. К сожалению, не будем прям так затрагивать, потому что он у нас по левой стороне останется. да. Мы здесь с вами поворачиваем налево и выезжаем на курортный проспект. Буквально у нас 200 метров. И мы с вами свернем в микрорайон Фабрициус также поговорим про него. На самом деле микрорайон Фабрициуса очень такой ä, правильный с точки зрения расположения к центру и спальности самого района. Потому что нет офисов никаких там, это чисто район для жизни. Причем район наполнен именно зеленой инфраструктурой. Есть институт растениеводства и вы только вдумайтесь, что на одно дерево ребята привили 5 или 6 плодов. Все цитрусовые, но тем не менее, то есть можно зайти, у них кстати есть еще и они торгуют своими фруктами. Очень вкусно, очень недорого это все стоит. Дендрария, вот с левой стороны, а с правой стороны у нас, значит, сделали сквер фестивальный. Примерно года три, наверное, четыре назад такая прогулочная тенистая зона. Без всяких проблем здесь можно посидеть, спрятаться от летнего зноя. А мы, значит, с вами едем вот туда. Вот он Мирката. Он на самом деле его практически с любой точки города видно. Это самый, по сути, высокий комплекс в Сочи. Самый высоко расположенный, точнее, вот так будет правильно сказать. Ну а с самого высокого комплекса в Сочи, естественно, открываются самые лучшие виды. Там просто потрясающий закат, потому что он именно в сторону заката и развернут. Там очень красиво Сейчас все увидите я думаю, что вы кайфанете. А мы с вами едем просто вот по инфраструктуре именно микрорайона Фабрициуса Кстати, здесь есть пробка она Именно с Фабрициуса, если выезжать на курортный проспект Она достаточно часто стоит Но на самом деле никакого значения это не имеет Потому что есть выезд на курортный проспект На дублер курортного проспекта На магистраль спокойно можно выехать в любую точку города, что в Адлер, что в центр Сочи, что в Дагомыс, и вот в этом вот не стоять. Но это если вы, например, хотите, ну, вот вам, например, надо на Светлану вдруг, то вы вот именно по этой дороге будете ехать. Но 50, опять же, 50, час пик, 50. да, но вот 5-10 минут вот в этой пробке вы постоите. Так, значит, мы с вами едем дальше. А, есть у нас заезд, вот только что был поворот через жилой комплекс Бригантина. Мы с вами будем заезжать чуть дальше. Все покажу. Кстати, еще в самом микрорайоне Фабрициуса есть фермерский рынок. Он находится по вот этой дороге чуть дальше. Большой развал. Очень много на самом деле овощных точек, которые работают по городу. С утра закупаются на Фабрициуса, в Опт, ведь ну, то есть и потом развозят по своим ларечкам. Если вы также, например, цените свежих продуктов, то здесь это действительно большой плюс, находится вон там чуть дальше. Мы сворачиваем с вами наверх микрорайон Фабрициуса, к Мерката. Здесь мы с вами, конечно же, можем встретить не самые эстетичные улицы. Это я сразу вам говорил, что есть такой минус. Но опять же, если, например, идти через Золотой Колос, территорию санатория, это вот именно Бригантина, то спокойно можно пешком выйти к морю. То есть вы прям будете идти через санаторий, через зеленый, через корпуса, там очень красиво. Но так как мы с вами на машине едем, то мы не можем там проехать и не можем показать вам красоту. Опять же, на канале есть где-то видео, я, честно, не найду, потому что полторы тысячи видео было снято за 6 лет. Но я как-то там ходил. Опять же, если вы действительно рассматриваете недвижимость, то лучше все это приехать, пройти самому пешком. И, кстати, с Мерката пешком идти до моря 30 минут. И выходите вы не на пляж Светланы, где мы с вами были А выходите вы к яхт-клубу И, кстати, здесь огромное количество секций именно морских Яхтенный спорт Ну и там же еще на пятачке есть тяжелая атлетика Футбол, легкая атлетика Единоборство и еще что-то Так Мы здесь с вами поворачиваем налево Как бы дорога Ну, не сказать, что отвратительная Вполне себе Очень много частного сектора Очень много, кстати, здесь живет людей Значимых в Сочи Именно вот в этой части И вот мы с вами выехали на такую бетоночку На абсолютно любой машине здесь можно проехать Хоть на Феррари, хоть на Лампе, хоть на чем То есть она конечно будет Немножечко потрясываться Но нигде даже не чиркнет Мы просто на Porsche проверяли Вот это все И вот здесь значит, мы с вами Поворачиваем направо, хочу еще сказать Что здесь есть автобусная остановка Конечная А меркат у нас находится вот выше то есть вы можете спуститься на автобус сесть и уже поехать все поднимаемся наверх на самом деле если вы думаете что вот блин такая конченная дорога я вам хочу сказать что на лазурный берег один из лучших комплексов сочи точно такая же дорога она точно такая же бетонка с какими-то выбоинами там или еще с чем-нибудь то есть не эстетичная как здесь но тем не менее Народ ездит, никто ничего не говорит, потому что инфраструктура, когда вы попадаете в нее, она уже закрывает глаза. Это все территории института растения и водства. Здесь выращивают деревья, они очень красиво цветут. И э, мы когда поднимемся с вами, вы увидите вид именно вот на эту территорию, на всю. В общем, посмотрите. Даже отсюда открывается уже отличный вид на море, а мы еще даже не на первом этаже. 6 минут мы доехали. Да, вот 13-11. Мы находимся уже возле мерката и сейчас с вами где-нибудь здесь запаркуем машину и уже пойдем на территорию, посмотрим, что у нас здесь представлено. Начнем мы, наверное, обзор территории именно с первого этажа. Хочу сразу сказать, что здесь два подземных уровня парковки. Он действительно большой. Это первый этаж, и вот снизу есть еще один такой же. Сейчас я просто вам вот также покажу. Вот, собственно, он. Все по шлагманам. То есть просто так вы сюда не заедете. Даже на территорию просто так вы не заедете. Парковка большая. Порядка 250 здесь парковочных мест. В общем, она отдельно продается. Конечно, в подарок она к квартире не идет. Но места широкие. Без всяких проблем можно поставить. И даже с парковки у нас открывается уже прям хороший такой панорамный вид на море. Нифига, кто-то притащил, смотри себе, эту бирпишку. Гонять, видимо, по Нацпаркам. Мы можем вот там же подняться сейчас. Как раз. Вот отсюда я, наверное, хочу сказать, просто есть прострел вот между деревом. Вот эта территория, это Дендралей. За ним у нас расположился центр Сочи. И там же у нас вот, пожалуйста, море. Вот, пожалуйста, контингент, который ездит, который вообще живет в Мерката. Паномеры, крузаки, спорткары. Ну, как бы, контингент здесь, конечно, соответствующий. Он очень приятный, очень хороший. Но вы сейчас поймете, почему и вообще, кто именно ценитель недвижимости в Мерката. Потому что мы сейчас с вами выйдем на основную территорию. И здесь у нас действительно хорошее такое наполнение. Наверное, к жемчужине, к бассейну мы подойдем чуть позже. Да. Здесь у нас... Зайдем. Пойдем зайдем, да Здесь у нас большая такая спортивная площадка Тренажеры для того, чтобы работать Как собственным весом, так и нагружать их И здесь в баскетбол, с видом блин, Жаль, да, что мячика нет, конечно, с собой Но было бы прикольно То есть есть Футбольные ворота Можно сетку натянуть и в волейбол поиграть Без всяких вообще каких-то проблем Вид действительно потрясающий и самое главное, что сюда же реально никто не может... То есть, ну, заехать-то, конечно, могут. Просто здесь... Ну, это тупиковый проект. И здесь просто нечего делать. То есть, это не проездное место. То есть, это конечная точка на Фабрициусе. На вот этом вот нашем пригорке. Пойдем, наверное, посмотрим еще детские площадки. Как бы вы видите, да, здесь... Территория закрыта. Какой злостный охранник настолько, что Да, мы причем, ну, как бы знакомы со всеми, то есть чтобы вот сюда зайти, нужно записаться оставить телефон чтобы если вдруг там что-то ты накосячишь, там по камерам смотрят и потом тебя найдут так здесь значит у нас хорошего такого формата детская площадка качелька какая-то лазилка, горка карусель и вот основное такое место, где просто можно посидеть Почитать книжку, но ну, пальма когда-то еще подрастет и будет побольше Большое количество на самом деле озеленения Но оно еще пока такое маленькое, только вырастает Пойдемте теперь к бассейну Еще, наверное, сходим на обратную территорию Потому что там у нас есть беседочки Мы сегодня снимаем все одним дублем Ну да, почему нет Я думаю, что просто народу будет так интереснее Они увидят все своими глазами, как это реально выглядит не так, что мы нарезками показываем все самое красивое. Кстати, большая воркаут зона и две сути. Да. Илюха просто у нас любит подтягиваться. То есть у него, если в сторис, если зайти посмотреть, то он там постоянно подтягивается, подтягивается, подтягивается. Меньше недвижку показывает, чем подтягивается. Вот, и здесь, значит, бассейн. Да, он. Хороший бассейн, инфинити. Переливной туда вниз. Детской чашей. Да. И то есть. Представляете, как круто здесь искупаться, зайти. То есть в нем можно и тренироваться плавать. Он порядка, наверное, 20-25 метров. Ну, нет, наверное, 20 все-таки метров. Детская чаша. Там еще какие-то гидромассажная что-то такое. Ну и плюс, такой вид с него открывается. Наверное, вот отсюда очень хорошо можно вот фотку он делает. Посмотреть, как выглядит вообще Мерката. Согласитесь, да, эстетично? Один, на самом деле, из моих любимых проектов вообще. Он очень долго строился, но тем не менее, когда велся в эксплуатацию, менялся проект, менялся его дизайн. Все это делалось в лучшую сторону, и он выглядит действительно так аристократично, эстетично. И в нем комфортно жить. Причем вот мы, сколько, 6 минут от центра. Вот послушайте, насколько здесь тихо. А здесь еще видно, открывается открываются, снежные вершины, то есть все, пожалуйста, здесь есть. Пойдем сходим, наверное, теперь вот на ту территорию. И если вы думаете, что мы здесь вам покажем огромное количество квартир, то нет. Мы просто вам показываем комплекс и говорим, что у нас здесь есть много разных предложений. Мы просто внесли здесь за одну квартиру задаток. 38 метров? 35. 35 метров. И есть еще ряд других предложений. также, если вы, например, продаете квартиру в Мерката, то мы с удовольствием можем вам ее помочь реализовать. Никаких проблем нет. Большое количество людей его хотят. И к нам Сегодня они обращаются. Да? В этом комплексе в районе двух-трех недель. Да. Если, если мы ставим хорошую рыночную цену... То... Это обратная территория. То есть это именно место подъезда машин, разгрузка и так далее. Поднимаемся наверх. И здесь мы с вами посмотрим территорию, которая еще у нас представлена. Так. Вот беседки. Лангальные зоны. И газовая котельная. Я помню три года назад когда первая продажа была, клиенты переживали покупать на эту сторону, потому что шум от газовой котельной. Ну как вы видите, она не шумит. То есть здесь еще будет территория озелененная и есть вот такие беседки. Блин, надо наверное схуднуть, потому что это одышка. Вот. Пожалуйста, уже есть мангальная зона. Можете здесь собраться с друзьями Никакой проблем в этом нет Их здесь несколько То есть первая, вторая, третья и четвертая Также пока мы идем к основной входной группе Хочу отметить, что ребята здесь позаботились о фасаде Сделали корзины под кондиционеры Кованые такие эстетичные перила То есть здесь ну, дом реально выглядит очень красиво Оцените Сейчас вы еще увидите, как выглядит входная группа. Там тоже, ребята, ну, очень хорошо поработали. Привлекли дизайнеров. И он прям вот можно сказать, что он действительно премиум комплекс с хорошими видами, с бассейном. То есть здесь ну, недвижимость действительно ценится. И то, что она находится не в первой береговой линии, абсолютно никого не смущает. Также хочу отметить, что есть пандусы для инвалидов, для колясок, чтобы можно было спокойно сюда заехать. Все комфортно. И мы сейчас с вами идем в первый корпус. Посмотрим холл, а потом уже поднимемся в саму квартиру. Она у нас будет просто в качестве примера. Мы оттуда поговорим, сколько вообще на сегодняшний день минимальная цена на однушки, сколько минимальная цена на двушки, сколько на минимальные двушки, на максимальные двушки. То есть здесь Порядка семи, по-моему, планировок. Чуть-чуть отличается. Первый этаж идет без балкона, они чуть меньше. Все остальные идут с балконами. Зона еще очень большая, а я уже показал ее. Ну, наверное, да. Да. И заходим с вами внутрь. Здесь у нас чуть, чуть ребята собирали Это та же самая входная группа, только уже без коробок, которые лежали здесь Здесь мы с вами видим диван, два кресла, стойка ресепшена Зеркало большое, куда проход к лифту Плюс еще здесь есть такой санузел есть, Пожалуйста, можете сходить там после бассейна или еще что-нибудь вот. Мы с вами оказались на 13 этаже И отсюда открывается действительно хороший вид на обратную сторону Мерката Во-первых, вот здесь вот море а это северный склон бытки. Жилой комплекс Сочи парк, датчик кислород. Ну и вся, по сути, бытка находится вот здесь. Вот красавец Белый дворец стоит. Там чуть дальше Сириус, Идеал Хаус. В общем, такая инфраструктура, господа. И самое интересное, что в строящемся Сочи парке, вот здесь, цена квадратного метра будет выше, чем в готовом Мерката. Понятно, что здесь чуть побольше площади Там квартира начинается от 15 метров Здесь квартира начинается от 32 Это минимально, это будет на первом этаже Ну пойдемте, теперь посмотрим уже саму квартиру Еще раз насладимся видами Камера, конечно, все сильно уменьшает в масштабах Поверьте, все это выглядит куда массивнее Огромные снежные вершины Очень круто это все выглядит вот смотри живой. Вот, значит, квартира, за которую не так давно внесли задаток. Это 35 квадратных метров. И сразу, да, пойдем с вами на балкон. Открывающиеся вот такие створки в обе стороны. Как вам вид? На самом деле огромная полоска моря. Я вот сейчас просто смотрю на экран камеры, она выглядит маленькой. Так она почему начинается оттуда и заканчивается вон там. Да, здесь но... не видно будет в камеру, а так-то она вообще же... И вот оттуда мы с вами начинали видео. Вот жилой комплекс Нового александрия Это весь микрорайон Светлана-Низ. Вот это дендрарий. Вот по той дороге мы с вами ехали, поднимались сюда. И вот оказались на Мерката. Вот про эти части я вам говорил, что это институт растениеводства. Вот он находится. Вот там вот дальше еще можно прикупить здесь а, фруктов и овечей. Здесь у нас находится... Вот здание, Не знаю, насколько сейчас это хорошо все видно будет на камере. Центр гимнастики. Здесь сборная Бразилии тренировалась на ФИФА. Центр единоборц, футбольное поле. И дальше у нас яхтенный клуб. Сколько квартира стоила? 14,5 миллионов. 14,5 миллионов 35 квадратных метров. И вот все вот там говорите в комментариях нам, что так кто же это все покупает. Сколько она продавалась? Три недели. Три недели квартира продана. И она однокомнатная, то есть планируется, ну, возможно, конечно, ее будет использовать как студии. Здесь у нас располагается э, зона санузла. На самом деле, я вот всем говорю, точно такая же, просто есть планировка в Альпийском квартале, что кухню лучше вынести вот сюда, вот сюда прям поставить ее. Благо это все позволяет дотянуть коммуникации. И у вас получится большая такая кухня-гостиная, а вот на этом месте у вас будет спальня. Причем кухня-гостиная с выходом на балкон, а в Сочи балкон, как бы это немаловажная история. Расскажи, пожалуйста, вообще, от скольки начинаются на сегодняшний день квартиры в Мерката, именно если мы говорим про маленькие, большие площади? Если мы берем низкий этаж и вид в сторону гор, да. то цена у 12,5 миллионов. Иногда выскакивают горячие предложения, бывают 11 700, 11 800, но они прям не больше недели. А в среднем, если мы берем по комплекс, то цена 350+, что, в принципе, дешевле, чем стройки, как я сказал ранее. А двухкомнатные квартиры на сегодняшний день, а скольки? Если мы возьмем 62 метра, последняя цена 22 миллиона. 22 миллиона. На самом деле, господа, здесь не так много предложений, то есть нельзя сказать, что вы сюда придете и как, то выбираете себе варианты. Нет, то есть Мерката ценится, и здесь есть, конечно, перепродажи, их не так много. На самом деле здесь очень крутая планировка есть, она вот соседняя, с кучей окон, но я, блин, такую квартиру не помню в продаже уже, наверное, года как три. Ну, пока, она может быть, конечно, продавалась, но через нас она не проходила. Поэтому если у вас вообще вдруг есть какие-то квартиры в Мерката, вы их продаете, то знайте, что у нас есть клиенты, и мы действительно можем быстро реализовать вашу недвижимость, если она стоит, опять же, рыночную цену. Или ниже рыночной цены, или там чуть-чуть выше рыночной цены, но чуть-чуть, не сильно. То есть мы можем, если она действительно уникальная, красивая, цена оправдана, то тогда, конечно, мы это с вами можем все... Нет, мы на засмеле при вопросе на продажу всегда скидываем предложения аналогичные и показываем, что вот есть какие-то квартиры аналогичные вашей, вот такая цена. Если вы готовы ждать, пока их продадут, и потом продавать вашу, тогда окей, ждем. Если вы готовы сейчас продавать, то делаем цену среднюю и идем чуть-чуть ниже. Также, господа, наше большое преимущество когда вы обращаетесь к нам, что мы можем помочь вам сделать в этой квартире ремонт, она черновая. Мы можем помочь вам ее в дальнейшем сдать, в этом нет никакой проблемы. Ну или если, например, вы приобрели квартиру, она вам по какой-то причине не нравится, вы хотите другую, то мы спокойно можем ее же продать и купить с вами другую недвижимость. Никакой проблемы в этом нет. Больше на самом деле про Мерката рассказывать нечего. То есть здесь самое основное это вид, территория и уединение. У нас здесь есть ряд предложений, но так как они все закрыты, они все имеют собственников, то мы просто должны собрать огромное количество ключей и растянуть это видео там, минут на 40, для того, чтобы вы посмотрели планировки. Зачем вам это нужно? Приедьте сюда лучше и посмотрите это все вживую. Мы соберем все ключи и покажем вам все квартиры. Вы из каждого окна посмотрите на море, на горы, куда хотите. Но лучше всего это сделать вживую. Ну или если по каким-то причинам вам вообще не понравился, и вы ищете что-то другое, то я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, ссылочки будут указаны внизу, туда мы выкладываем срочные варианты. Квартира по Мерката, кстати, была именно так и продана. Вот, господа, ссылочки внизу, ссылка на ВК внизу, посетите наш сайт, посмотрите, что у нас там есть интересного, обращайтесь по Мерката. Комплекс реально хороший, сданный, все подключено, все работает. Господа, вам всем удачи, хорошего настроения.